Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео краткий отзыв и обзор на книгу Алексея Маркова, Алексея Антонова «Крипт твою матика». В книге «Крипт твою матика» Алексей Марков и Алексей Антонов дают краткое понятие, что, так, что такое технология блокчейн и криптовалюты. Кратко зачитаю аннотацию к этой книге. Криптовалюта – это уже не просто новое словечко из интернета или ругательство, а настоящий бум 21 века. Уже не осталось никого, кто бы не знал о существовании криптовалюты. Однако людей, которые знают, что с ней делать, с каким соусом подавать и как благодаря ей стать вечно счастливым и здоровым, пока нет. Это краткая аннотация, я не буду зачитывать ее целиком, чтобы не тратить ни ваше, ни свое мнение. И рассмотрим а, оглавление. А, гла... Оглавление а, книга "Криптовалютика" включает четыре главы «Вступление» и «Заключение». В главе первой разбирается теория блокчейна. Во второй главе рассматриваются проекты на блокчейне. Биткоин и все остальные. Третья глава. Это инфраструктура. Как купить криптовалюту и как ее хранить. Глава четвертая. Об ICO. Initial Coin Offering. То есть а, первичное предложение токенов. Как рождаются проекты на блокчейне. Глава пятая. Криптостратегия. А что делать-то? И в каждой главе авторы э, раскрывают простым языком, без какого-то математического аппарата, без программного кода. Они рассказывают простым языком для простых людей, что такое криптовалюты и блокчейн. Эта книга позволила мне хотя бы немного прикоснуться к знаниям о криптовалютах и блокчейне. Я не могу сказать, что я разобрался до конца, но хотя бы как, как, как, какую-то ликвидацию безграмотности, то есть ликбез, эта книга для меня провела. Поэтому если вы хотите разобраться или хотя бы устранить э, пробел в знаниях, то книга «Криптовая матика" вам поможет. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. На колокольчике поставьте все уведомления. И Благодарю вас за внимание и до новых встреч!